Всем привет дорогие друзья, с вами Чайок ТВ. 31 марта вечером вышло обновление в игре Among Us новой картой под названием Airship, которую мы ждали на протяжении 4 месяцев. Но самая важная деталь то, что мы ждали данное обновление 4 месяца. Ну и так как обновление вышло совсем недавно, неужели нам ждать еще 4 месяца? И именно поэтому в этом ролике я тебе расскажу, когда же выйдет следующее обновление в игре Among Us после очень важной новости. Анонимусы меня взяли в плен и сказали, то, что отпустят меня только тогда, когда на моем канале наберется 30 тысяч подписчиков. Также анонимусы мне сообщили, то, что 65% зрителей смотрят мой канал без подписки. Поэтому, пожалуйста, подписывайся. Ну и а я тебе пока пожелаю приятного просмотра. Для того, чтобы узнать, когда же выйдет следующее обновление игры Among Us, нам надо вспомнить последние события игры, и причем они очень сильно интересны. Но в основном на наш вопрос ответят, когда же выйдет обновление... Те факты, которые продолжались на протяжении начала 2021 года. В общем, если вы зайдете на официальный сайт разработчиков, то вы там увидите то, что разработчики рассказали о том, что в свою команду они приняли еще двух разработчиков, и теперь над игрой под названием Among Us работает целых 7 людей. Это на 7 больше, чем работало в 2017 году. Ну и также на 4 больше, чем работало над игрой. В начале 2021 года но ну, а сама в начале 2021 года над игрой работало всего лишь три человека ну и теперь наконец-то 7 я раньше задавался вопросом почему такую игру которую как минимум в Play маркете скачала 100 миллионов человек разрабатывать всего лишь три человека но на данный момент 7 но потом я понял то что игра же сделана в 2d стилистике и поэтому в основном над данной игрой надо играть только в программном обеспечении ну и не надо рисовать у 3d модели не надо делать анимаций много тут все максимально упрощенно. и поэтому я считаю то что для работы над такой простенькой игрой 7 человек Прям хватит вполне но однако причем же здесь 7 разработчиков на своем официальном сайте разработчики еще не написали то что они планируют выпускать обновление чаще ну в общем следующее обновление в игре Among Us выйдет в следующем месяце и будут они вот так выходить раз в месяц но однако новая карта Выйдет еще далеко не в следующем месяце. И вряд ли она выйдет в мае. Разработчики будут обновлять графику игры. И также добавлять новые задания и новые анимации. Ну и также, конечно же, работать над переводом игры. И поэтому... Такой команды хватит для того, чтобы выпускать обновления в игре каждый месяц. И это безусловно круто, но только оценка игры на данный момент 3,4 балла. И поэтому разработчикам лучше выпускать такие простенькие обновления. Но эти обновления будут регулярными, и они хоть как-то будут стимулировать игроков зайти в игру. Ну, то есть игрок не играл, но раз вышло какое-то обновление... И игрок хотя бы зашел протестировать, что же там добавили. Напиши в комментарии, чтобы ты выбрал. Когда обновления выходят раз в 4 месяца. Но зато в обновлениях есть новая карта. Или когда обновления в игре выходят раз в месяц. Но однако в игре обновляется контент. Ну естественно разработчики будут добавлять в течение месяцев новые шляпы, новые скины. Но однако я уверен, что былую популярность в данной игре... Никак никогда не вернуть. Но однако это совсем другая история. Ну а с тобой был Чайок ТВ. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте данный ролик. Я старался. Всем пока!